здравствуйте дорогие друзья меня зовут Иван Завьялов я эксперт национальной ассоциации аукционных брокеров занимаюсь выкупом и реализацией ликвидного имущества должников банкротов сегодня я хотел бы вам рассказать о том как не нужно поступать готовясь к торговой процедуре в жизни бывают всякие ситуации когда мы зависим от действия третьих сил это может быть электроника это может быть какое-то стечение обстоятельств, просто форс-мажорные обстоятельства. К этому надо быть, конечно, всегда готовыми и стараться избегать этого. В моей практике были случаи, когда не получалось участвовать в торговой процедуре из-за того, что отключили электричество за 5 минут до окончания приема заявок. Так как э, зачастую мы работаем по знаменитой пятишаговой системе «Давида», и, конечно подаем заявки в последний момент и когда в момент подачи отключается электричество соответственно выключается роутер и выключается компьютер то от бессилия ты не знаешь что делать но в такие моменты надо конечно же собраться и подумать как можно решить этот вопрос если у вас есть мобильный телефон вы можете подключиться к ноутбуку через мобильную связь. В идеале, если вы работаете из офиса, у вас должно стоять блок бесперебойного питания для компьютера, чтобы вы могли хотя бы завершить подачу заявки. Другой вопрос, когда в последний момент вы можете, например, не проверить работоспособность подписи, и у вас вылетает ЭЦП. Здесь, конечно, вопрос сложнее, здесь вопрос времени. И для того, чтобы таких моментов не было, всегда заходите за час, проверяйте работоспособность подписи, проверяйте все ли документы у вас готовы. На моей практике был случай, когда из-за технического сбоя я не смог участвовать в торговой процедуре. Я участвовал по агентской схеме, выкупал оборудование для нашего клиента и, к сожалению, ввиду того, что мы не смогли подать заявки. А по результатам торгов наши заявки оказались бы победными я потерял более 200 тысяч рублей и потерял лояльность клиента с которым работал поэтому очень внимательно и очень ответственно подходите к вопросу технического оснащения проверяйте все заранее я хочу вам пожелать чтобы у вас не было технических сбоев выигрывайте торги получайте положительные эмоции и будьте с нами меня зовут иван завьялов ссылка на мои контакты под видео вступайте в ряды национальной ассоциации аукционных брокеров всем пока